Слушай, ты так классно катаешься на роликах. Вот я всю жизнь мечтаю на них научиться. Ха, так это же не проблема. И совсем не трудно. Правда? Отлично. будешь меня учить. Фух, еле удержался. Итак, Панкин, слушай меня внимательно. А, первое, что тебе нужно научиться, это хорошо держать равновесие. Да, это же вообще не проблема. Я мастер по держанию равновесия. <связывая> ну это так. Ой. Фух, это чисто случайно получилось. Но ты только никому не говорила, Аднодон. <связывая> конечно, конечно, не скажу. Итак, второе. Нужно все делать поочередно, понимаешь? Сначала отталкиваешь одной ногой, потом отталкиваешься второй ногой, понимаешь? По очереди. Да понятно, понятно. Ой, что же у вас случилось? Ой, проходите, проходите, молодые люди, вот сюда, вот сюда на кушетку. Ладно, Дон, я как-то дальше сам. Надеюсь, это не перелом. Ну что ж, молодой человек, давайте осмотрим вашу ногу. Ау, Ой, ой, ой, ой, ой. Да ладно вам? Ух уж мальчишки, я же еще даже ничего не сделала. Чего же так кричать-то? А, да? Извините, пожалуйста, я больше не буду. Ну, с вашей ногой все понятно. Перелома здесь нету. Это очень даже хорошо. Небольшой ошиб получился. Видимо, очень сильное падение было. Но в гипсе пару деньков придется еще раз. Аккуратнее. Эх, постараюсь. Ну ладно, панки, поехали. Эх, замки легко отделались, а могли бы котик сделать. Ну что же, давайте поможем нашим куколкам скорее освободиться из их шариков без укольчиков. Итак, поехали! И где же наша пацква Вот она! Ух тышка, смотрите, это будет спортсменка! Посмотрим, какая! И ведь мне еще не хватает одной спортсменки в коллекцию. И если вы смотрите мои видео, то наверняка уже догадались, какой у меня нету еще. Напишите в комментариях. О, здесь у нас розовый шарик. Плюс наклеечки. И последний слой. Какой ловкий шарик. Вот наш футбольный розовый мяч. Ну что ж, давайте смотреть, кто здесь. Здесь у нас, как всегда, пусто. И... А, смотрите! Такая куколка у меня уже есть. Это ее спортивный купальничек. Вот такая салатовая бутылочка с розовой крышечкой. Ребята, обязательно досмотрите это видео до конца. И посмотрим, кого же мы сегодня разыграем. Ведь у нас еще один шаг впереди. Поэтому не переключайтесь. Здесь у нас обувь. Вот такие спортивные кроссовочки розовенького цвета. Ну что ж, а теперь достанем саму куколку. И один, два, три. Достаем Достаемся. Следующий аксессуар. Здесь вот такая вот кепочка с козыречком, чтобы солнце не мешало играть. И тадам! Вот она, красотка с розовыми волосами. Мне очень нравится прическа этой куколки. И ее карые глазки. Она очень миленькая. Но если честно... У меня сколько уже таких куколок попадалось. Ни одно цвет не меняла. Сейчас мы ее оденем. Ну что ж, одну куколку мы уже открыли, а у нас есть еще одна. Подсказка. Вот она. И смотрим. О, смотрите, это такая вот киса и куколка. Кошачья походка. Кэтволк. И розовый шарик опять с наклечками. И, конечно же, третий слой. И здесь у нас вот такая баночка, наверное, с духами. Давайте откроем первый, вот этот сюрпризик. Ой, смотрите, здесь сразу же ленточка. Открываем. А, смотрите, какие босоножки, какая обувь. Она малинового цвета. Такими бомбончиками. Вы уже догадались, кто здесь внутри? Очень красивая куколка. Вот ее превосходный головной убор. Смотрите, какая красота. Это ее малиновое перо. И дальше. А вот ее костюмчик. Ой, здесь немножко подпортили футболочку, видите? Вот так вот сделали ее немножко трехцветной. Здесь розовенькая, и здесь розовенькая, а здесь малиновая. А так, в принципе, все хорошо. Только вот этот такой вот минус. Но, в принципе, если бы у меня не было первой, я бы, наверное, подумала, что так надо. Малиновая бутылочка с золотой крышечкой. Один, два, три, <смех> Достаем. Да, смотрите, какая она красивенькая. У нее нежно-лиловая прическа. Цвет такой волос, прекрасные малиновые перчатки, с ножками все в порядке, с этой ручкой тоже все в порядке, с этой в принципе тоже вроде нормально, но только она не опускается, она ее все время держит вот так вот наверху, это немножко пониже, это немножко повыше, а так все в порядке. Давайте ее оденем. Вот такая Шоу Бэби мне попалась. Очень жаль, конечно, что у нее есть такие вот дефекты. У нее эта ручка длиннее, она постоянно немножко наверху. И не так прокрашен верх платья. Что тут поделаешь? Очень жаль, конечно, что бывают такие дефекты. Поэтому разыграем мы вот эту красотку. С ней у нас все в порядке. Ребята, и чтобы выиграть эту Красавица спортивную вам нужно Подписаться на канал Toys and Dolls Или уже быть на него подписанным И подписаться на мой инстаграм Ссылочку на страничку в инстаграм Я оставлю внизу в описании под этим видео Переходите, смотрите клевые фото И анонс следующего видео Еще не забудьте поставить лайк этому видео и написать свой комментарий! А итоги на эту куколку будут во вторник 31 июля! Ну что ж, друзья, а теперь давайте узнаем, кому же все-таки достанется эта куколка! Леди Доктор! Поехали! Ура! Я тебя поздравляю! с победой! Обязательно напиши мне на электронную почту, чтобы я могла отправить эту красотку тебе! Электронку ты можешь найти внизу в описании под этим видео! Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! А ты уже выбрал видео, которое будет смотреть дальше? Попи, какие здесь интересные! И это, и это!